Еще совсем недавно зарабатывать на Ютубе могли только известные блогеры, получая вознаграждение от самого Ютуба и множественных рекламных сотрудничеств. Но времена меняются, и теперь можно зарабатывать деньги даже не показывая лицо в интернете и не будучи инфлюенсером. К сожалению, большинство людей скептически относятся к такого и типа устали. заработку, потому что убеждены, что это все мошенничество и финансовая пирамида. И зная, что отчасти это правда, но подожди, это совсем другая история. <смех> ага, поверил. Ну и бредятина. Как можно зарабатывать деньги, не будучи известным ютубером? Понимаю, для тебя это немного странно. Как это – зарабатывать, не будучи инфлюенсером? Ведь я могу пойти на нормальную работу. Но именно поэтому мы создали это видео. Сейчас я объясню тебе, откуда берутся деньги, о которых идет речь, <смех> почему кто-то платит, сколько платит, и самое главное – где. Я расскажу тебе, как заработать без инвестиций. Знаю, что ты именно этого и ждешь. Для начала заходишь на Google и спрашиваешь, что такое партнерский маркетинг. Или заходишь на наш канал на YouTube и смотришь все ролики. Партнерский маркетинг – это разновидность интернет-маркетинга, в котором веб то есть тот, кто хочет заработать деньги в интернете, приобретает потенциальных клиентов, продвигая партнерские ссылки. Я на 99% убеждена, что ты ничего не понял. Но это нормально. Я сама еще не шарила в этом несколько лет назад. Давай я объясню тебе это нормальным языком. Ты рекомендуешь услуги и товары, а тебе за это платят деньги. Существуют разные офферы, то есть услуги и продукты, которые ты продвигаешь, начиная с товарки, то есть интернет-магазинов, таких как AliExpress и заканчивая инвестиционными платформами, конкурсами и играми. Возможностей множество, так что каждый найдет что-то для себя. Но где же искать эти офферы? Их ты найдешь в одной из партнерских сетей, которых множество в интернете. Но сегодня обсудим пример MyLead. MyLead – это партнерская сеть, которая служит посредником между рекламодателем и арбитражником, то есть между маркой, которая хочет рекламировать свои продукты или услуги, и человеком, таким как ты, который хочет заработать. В ней ты найдешь множество офферов, которые сможешь продвигать. Так вот, после бесплатной регистрации выбираешь партнерскую программу и генерируешь свою уникальную ссылку, которую впоследствии продвигаешь в интернете. За каждого привлеченного клиента получаешь комиссионные. Это в двух словах все, что тебе нужно сдать на данный момент. Но чтобы тщательно углубиться в тему, я советую тебе просмотреть видеоролики, которые уже ждут тебя в описании этого видео, в плейлисте. Ну вот получаешь ссылку, а что делать дальше, как заработать деньги? Сейчас я покажу тебе способ, на котором зарабатываю лично и который, что самое главное, работает. Для продвижения я выбрала офер AliExpress Global. За каждую покупку, которую сделал клиент, я буду получать комиссионной величиной от 0,6% до процента. Создаю аккаунт на Ютубе и ТикТоке. Делаю обзор на YouTube, о лучших предложениях на AliExpress, загружаю его, а в описании добавляю свою партнерскую ссылку. Затем я снимаю ролики в ТикТоке, в которых призываю пользователей смотреть мой ролик на Ютубе. Вот и все. Такой же способ можно использовать, продвигая другие оферы. То есть, делаем ролик на YouTube, в описании вставляем ссылку и направляем пользователей туда с TikTok, Facebook групп и форума. Сложно? Нет. А если тебе нужна помощь или идеи для другого метода заработка, то приглашаю посмотреть остальные ролики на канале. Надеюсь, этот фильм тебе понравился. Если да, то обязательно ставь лайк и до встречи на этом канале.